Здравствуйте, меня зовут Репина Елена Николаевна. Я сейчас нахожусь в медцентре, он клиник на Таганке. Год назад в эту клинику я попала с очень низким гемоглобином 58, с плохими анализами и давлением 60 на 40. Мне повезло, я попала в руки опытного врача, гинеколога Надыровой Натальи Олеговны. Наталья Олеговна сразу же назначила правильное обследование, получив результаты анализов, назначила начало мне правильное лечение. После этого у меня была операция, ее провела также успешно Наталья Олеговна, и по окончании операции Наталья Олеговна оставалась всегда со мной на связи, я выздоровела, я снова здесь, и я очень благодарна Наталье Олеговне за ее просто хорошую работу, она квалифицированный специалист, потрясающий врач просто, и просто душевный, душевный человечище.